Вот кран, внутри есть робот, который сам зарабатывает вам монетки. Если у вас нету криптовалюты, здесь монета Doggy Coin И она тут же приходит на кошелек Fawcett Hub. Давно искал, вот нашел. Платит, выплачивает. Так, вот, нажимаем сюда, проходим капчу. Хороший кран. Светофоры, далее транспортные средства, все, галочка появилась, опускаемся вниз, вот претензии вознаграждения это просто кран, вот там придется понажимать кнопочки, но тоже выплачивать все сразу на, на Fausset Hub. Главная кнопка, вот она, автоклайм. Это сам робот. Нажимаете на автоклайм. Вот здесь вбиваете свой кошелек с Fausset Hub. И, и вот эту кнопку зеленую, синюю какая-то там, нажимаете. Все, ушли картошку жарить. Чии гонять, спать, что хотите, делайте. Потом только на FawcetHub зайдете и увидите, сколько вам там пришло. Циферки, нолики, щелкаю и тогда ушел. Так, ну и вот сейчас сюда уж я вбивать не буду свой кошелек. Сразу зайду на FawcetHub и покажу вам, сколько мне пришло здесь. Вот. Смотрите. Вот. Этот кран И вот они сатоши эти щелкают Щелкают, щелкают, щелкают Вот Автоматически ничего делать не надо Кнопку один раз нажали Кошелек ввели И все Монеты ваши Ну вот давайте ребятишки